Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Мугивара, и добро пожаловать в видео, где будем играть в дуэли. Сегодня вернули их на 30-х рангах, будем играть. Это реально супер крутая тема, вообще мне нравится. Надеюсь, вам тоже зайдет. Напишите в комментариях, кстати говоря, что, как вам, снимать дуэль почаще или не снимать. Короче, напишите, какие идеи у вас есть, чтобы я сделал на этом канале с дуэлями, реально. У меня очень много 30-х рангов, давайте выберем именно для этой карты. Будем играть на 30-х рангах, потому что низких это довольно-таки скучно. Сейчас мы будем нагибать людей прям вообще. Только, кстати говоря, сейчас пришел э, с улицы. Немножко холл, поэтому носик немножко заложен. Извиняюсь, сразу говорю. Вот, и самое главное, спасибо вам за 500 подписчиков. Ребята вообще, такие классные ребята. Вы подписывайтесь на мой канал. Я даже ну, представить не мог, что так много на меня будут подписываться людей. Ой, спасибо, ребят, вообще уважуха. Вот, что-то у нас в магазине, кстати говоря, выходит. Большой ящик открываем сразу же, потому что аккаунт надо прокачивать. Вот, и в целом больше ничего. Подарочки закончились. Вчера я открыл э мегаящики, 5 мегаящиков. Если хотите увидеть, что выпало из этих 5 мегаящиков, то обязательно пишите. Я сразу же выпущу этот видеоролик на канал. Итак, против нас Пайпер, Гейл и Вольт. Они... Эти два последних бравлера у него как-то не подходят сюда, потому что, не знаю, зачем он взял их. Они не, не особо дальнюю атаку имеют, но, не знаю, сейчас посмотрим. Сразу же даем тычку с помощью гаджета, он мне тоже заряженную тычку дает. Я отхожу, чтобы не получить следующую тычку. А, вот, и подхиливаемся, значит. Самое главное здесь, это не стрелять. Всеми очередями, как я это делаю. Я, кстати говоря, пришел и первое сразу же, что сделал, это пошел в Браул записывать видос, даже не разминаясь, сразу же пошел в дуэлица. И посмотрите, я вроде бы даже попадаю и выигрываю. Да, скилл, как, как говорится, не пропьешь, но... Ребят, у вас то же самое все может быть, получаться, и вы спокойно можете здесь апать 30 ранге, как и я. Э -э главное, типа, просто уверенность, и все. Да, если у вас не получается, это, это не значит, что вы не умеете, это значит, что вы это значит, что вы не умеете Короче говоря, выносим гейла Остается вольт, который без ульты У него только первая скорость Только с гаджета он, да, вторую только прокачивает Конечно, уворачивается, манит, Но здесь я попадаю в первую тычку, попадаю в вторую тычку Остается одна тычка Если бы гаджет у меня оставался Я бы его добивал Здесь мы просто прицеливаемся И попадаем в первую тычку Попадаем, э, не попадаем в вторую тычку И попадаем через кусты Первый матч выиграл. Смотрите, у него вольт на 953 кубка. Попался в высокие кубки, вот. И начинаем кубки обалдеть. Ребята, даже на таких высоких рангах я пусть я просто. Как же я обожаю этот режим? Вот напишите в комментариях, вот какой режим вообще в игре вам больше всего нравится. Типа, дуэли? Дуэли вот единственный режим, где можно один на один сыграть и. И реально прокачать свой скил. Здесь у нас спайк. Я пытаюсь монтить этот колючек. Мастерски уворачиваюсь. И почти что все колючки летят в меня. Вот. Здесь даем тычку. И посмотрите на уверенность спайка. Посмотрите на него. Он даже не ставит гаджет. Я так и знал, что он не будет хранить гаджет. И в итоге поплатился за это. А это... На хитрости вывез этого противника И смотрите, попадаю сразу же две тычки С гаджета добиваю, лечу к нему На базу, чтобы побыстрее его добить Он куда-то стреляет не туда вообще И здесь просто Ему некуда бежать, просто говоря Я просто подхожу к нему и убиваю в притык Я не знаю, как это работает Может быть, просто противники слабые Но 960 кубков Не знаю, для меня лично это Высокое Смотрите, здесь сидит ворон Просто сидел и ждал я по нему случайно попадаю. Какой хитрец, маленький. И здесь я просто держу его на дистанции. Здесь он, конечно, скорость свою подрубает. Точнее, подрубает. Как он просто быстро двигается. Из-за этого я не могу попасть по нему. И здесь надо попасть как-то. И он просто монтит, прям под мою пулю. Я не знаю, что с ним не так. И мы выиграли второго противника. У него, видели? На 1012 кубков кто-то был. Я уже не видел, честно говоря. 1012 кубков, даже больше, чем у меня. И пошлите сразу же в третью каточку. Думаю, вам понравится, что я побольше запишу видео про дуэли. И против нас сразу же первый Пайпер, Сту и бакс. Кстати говоря, этот пик уже довольно-таки интересный и реально подходит под эту карту. Мне кажется, этот противник ребя... э, реально что-то стоит. Вот о чем я и говорю. Он сразу выносит меня. Очень сложно сразу становится, потому что... Я на Бея против Пайпера. Но вы сами понимаете, что я, возможно, проиграю. Сейчас посмотрим. Мансую Монс... Достаточно... Достаточно примитивно, но он все равно не попадает. Здесь он вообще не попадает. Куда-то стреляет в бок. Вообще непонятно, что он творит. Здесь я... Пытаюсь сблизить дым, кстати говоря. Идет. Но я попадаю две тычки подряд. И мы забираем с помощью Пайпер. Но это как-то срано довольно-таки. Не думайте. Но, ребятки, у нас остается стул один. Без ульты. Но здесь и так, и так будет он один сражаться. О, повезло, кстати говоря, повезло. У нас, кстати говоря, три одиннадцатых уровня на бойцах. 10 рангах. Это, это довольно таки приятно играть конечно же вот поэтому мне кажется мне кажется повезло что у меня монеты хватило и очков силы чтобы прокачаться до 11 уровня иначе бы я бы не вывез 100 процентов два зрителя наблюдают за нами интересно что мы, что о чем они думают и чьи то зрители ну, слушай ребят ну смотрите мы даже ни разу не тычки не дали макс Бедная макс злится не может никак по нам попасть Здесь ультуем и убиваем. 908 кубков на макс, а у меня 966. Ну что ж, ребятки, если у вас есть идеи насчет дуэли, обязательно напишите, поделитесь этим в комментариях. И если вам понравился видеоролик, подпишитесь на канал, поставьте лайкосик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.